День. С вами адвокат Дмитрий Бузанов. Короткое информационное сообщение, короткое изменение в закон о судоустройстве и статусе судей. Уже вступил в силу этот закон, опубликован. Внесли изменения в, в часть 7 статьи 147 закона Украины относительно определения, определения, определения территориальной подсудности судебных дел. То есть, у многих сейчас в производстве дела есть, или, допустим, какие-то новые иски инициируются, вот, или не только иски, но, в общем, это связано с, вообще с рассмотрением дел территориальной подсудности. Все категории дел попадают. Поэтому э, имейте в виду, что э, в связи с невозможностью осуществления правосудия судом с, по объективным причинам во время военного или чрезвычайного положения, в связи со стихийным, э, или военными, со стихийным бедствием или военными действиями, мероприятиями относительно бор борьбы с терроризмом, ну, в, общем, в связи с тем, что если суд не может выполнять свои прямые обязанности территориально, да, на территории, где происходят вот эти вот действия, может быть изменена территориальная подсудность этих судебных дел, которые рассматриваются в таком суде. Ну, например, административный суд. Передается другому суду по территориальности в этот суд административный по решению высшей рады правосудия. Ну, с ней на данный момент какие-то проблемы, она Неполномочная или полномочная Там они сами не разберутся Но я считаю, что Наверное, они неполномочные, там не хватает Неполный склад И вот ухваливается То есть принимается решение Подается Такое вот поданя да, Обращение главы Верховного суда Относительно передачи к суду Который наиболее близок Территориально один к одному, да, вот из одного суда в другой, территориально ближе, и может осуществлять правосудие, или другого определенного суда. В случае невозможности осуществления высшей рады правосудия такого полномочия, на ну, то, что я говорил, что они сейчас вообще неполномочные, оно осуществляется по распоряжению главы Верховного Суда. И таких распоряжений выдано уже несколько. Например, я знаю пример, что Московский районный суд города Харькова Передал свои дела согласно этого распоряжения Ну не знаю как физически передал или нет Но распоряжение есть Вступило в силу, они сняли с рассмотрения дела И передали их в Октябрьский районный суд Полтавы вот. Соответствую, Соответствующее решение вот, является как раз основанием вот. То есть естественно дела будут переданы Будут назначены новому судье Новый судья начнет их рассматривать за-на-ва. Поэтому имейте в виду, у кого есть какие-то дела. Эти распоряжения я ссылки попробую найти на сайте Верховного Суда. И добавить к ролику к этому в описании. Вот. Это видео выйдет с 16 марта. Вот. Ну, на данный момент там уже два распоряжения было. Вчера видел второе. Вот, все, следите за судебными делами своих клиентов, ну и тех, кто самостоятельно да, принимают участие, да и в принципе, ну, не надейтесь на адвоката, потому что кто-то разбежались, кто-то взял оружие в руки, защищает территорию Украины и так далее, независимость, поэтому имейте в виду, что может ситуация измениться, вот, в связи с этим, вот, изменением в закон. Всего вам хорошего, подписывайтесь, ставьте лайк, репост приветствуется, всех обнял до хруста, кто вообще пишет комментарии и задает вопросы, которые дают мне, вот я сейчас сидел и думал, о чем снять видео, и так, чтобы небольшое, да, и была польза, то есть вот сидел и думал, был бы какой-то вопрос, я бы на него дал ответ, и вам польза, и и мне радость, что время потрачено не зря.